Здравствуйте, большое спасибо, что вы пришли. Мне очень приятно выступать перед такой аудиторией скептиков. И я сразу перейду к делу. Так выглядит ад, апокалипсис здорового человека. А вот так выглядит картинка, которую мне прислали вчера для этой лекции. Это мой персональный апокалипсис. Я хочу сегодня сказать, что it's not fine, что есть некоторые проблемы в науке. И я пытаюсь по них рассказать в контексте четырех всадников научного апокалипсиса. Я их назвал так. Ложные авторитеты, невоспроизводимость, свободе и постправда. Первый всадник, как вы видите, без головы. И это история о том, как многие люди, которые имеют научные степени и выступают от лица науки, на самом деле таковыми представителями науки ну, по большому счету не являются. Ученые бывают самыми разными, и не все из них одинаково хороши. Например, стоит иметь в виду, что идея волнового генома предложена кандидатом биологических наук Петром Гораевым. То, что ГМО — это инопланетные технологии, это идея доктора биологических наук Ирины Ермаковой. То, что лекарства можно передавать через интернет, это идея иммунолога французского Жака Бенвиниста и его последователя сегодня, одного из профессоров Биологического факультета МГУ, доктора биологических наук Владимира Ваейкова. Они заряжают лекарствами компакт-диски, а потом с них заряжают воду. То, что антитела, разведенные за пределами числа Вагадра, могут лечить энцефалит, грипп — это идея члена-корреспондента Российской академии наук Олега Эпштейна. А то, что ВИЧ не вызывает СПИД, был популяризован в частности Питером Дузбергом — это молекулярный биолог и автор достаточно большого количества научных публикаций в рецензируемых научных журналах. В общем, если кто-то пытается вам что-то рассказывать, единственный его аргумент — то, что у него есть степень или какая-то регалия, это лучше такого человека свать лесом. Тем более, что многие регалии в России особенно являются фейковыми, об этом много рассказывают люди из диссернета. Вот, пример списанной диссертации по экономике. Желтеньким показано то, что списано, а фиолетовым то, что отличается. Они взяли и заменили шоколад на мясо, и получилась годная диссертация по экономике. И так вы можете стать специалистом в некоторой области, по крайней мере, по формальным признакам. Но самая страшная цифра – это вот это, 21%. Это, по данным диссернета, доля ректоров московских вузов, которые имеют списанные диссертации. А это те люди, которые отвечают за образовательный и в некоторой степени научный процесс в нашей стране. И это только вершина айсберга, потому что кроме списанных диссертаций есть еще просто плохие, некорректные, неправильные с научной точки зрения работы. Ну, в общем, важно только то, чтобы человек был каким-то специалистом. Может быть, даже это не самое важное, чтобы у него были какие-то аргументы, какие-нибудь ссылки на научные публикации. Но и с научными публикациями тоже бывают проблемы. Это наш второй всадник апокалипсиса. История не в том... Не только в том, что и в научных публикациях бывают фродулентные, неправильные с точки зрения каких-то фальсификаций научные исследования, которые во многих случаях отзываются, и отзываются далеко не все, к сожалению, но и история еще и о том, что есть в науке такая штука, как кризис воспроизводимости, которая касается и исследований, которые на первый взгляд кажутся вполне себе правдоподобными. Кризис воспроизводимости коснулся и медицинской области, некоторые исследования лекарств оказались невоспроизводимыми, и социальной психологии, где тоже наблюдался этот кризис. Я думаю, что здесь уже некоторые коллеги упоминали примеры из этого кризиса. И если посмотреть на то, что сами ученые на Западе думают по этому поводу, то большинство признает, что кризис таких в какой-то степени не существует и сталкивались с примерами невоспроизводимых экспериментов как в своих собственных лабораториях, так и в лабораториях своих коллег. В 2005 году профессор Джон Ионайдас написал вот такую замечательную статью, в которой он рассказал о большом количестве систематических ошибок, которые допускаются в научной литературе авторами, и из-за которых можно получить очень большое количество ложно положительных результатов. И собственно вот у него такой пафосный заголовок: почему большинство опубликованных научных исследований ошибочные результатов ошибочные. И я буду сегодня рассказывать конкретных примерах, вот что могло пойти не так в тех или иных работах. И для первой такой э, демонстрации я вызываю сюда профессора Корнельского университета э, Дерева Бэма, который опубликовал работу в журнале вполне приличном по социальной психологии, э, которая на самом деле была работа по парапсихологии. Бэм считает, что он открыл э, предвидение будущего и, в частности, предвидение порнографии из будущего. Это то, что было тизером в этом выступлении пример с предвидением будущего с порнографией следующий. Вот, собственно, эксперимент, который он проводил. Он проводил, на самом деле, 9 экспериментов. В из них он получил эффект предвидения будущего. Все эксперименты были разные. Но вот эксперимент спорно выглядел так. Людям показывают на экране компьютера две занавески. У меня вместо занавесок ящики Пандоры, как положено в случае с политическим сценарием. Но это не важно. А люди выбирают одну из этих двух занавесок, а после этого срабатывает генератор случайных чисел. И если выбор генератора случайных чисел, который не зависит от выбора человека, падает на ту же самую занавеску, то есть человек предвидел выбор этого генератора, то ему показывают в награду порно, более жесткое, чем то, что вы видите на этом слайде. Ну, а за другой занавеской ничего нет. И таких вот экспериментов было много, и оказалось, что почему-то люди выбирают тот же самый вариант ответа, что и генератор случайных чисел не в 50% случаев, как можно было бы ожидать по случайным причинам, а в 53% случаев. И вы не зря смеетесь. Этот результат, с учетом размера выборки, который там был, он достоверен с p меньше, чем 0.05. Это значит, что вероятность получить такой или более радикальный эффект предвидения при условии, что на самом деле никакого предвидения нет, Меньше, чем 5%. То есть ну, достаточно маленькая и по меркам некоторых принципов, используемых в социальной психологии, достоверный. Но вы смеетесь над 53%? И на это на самом деле есть вполне легитимный контраргумент. Ну что же вы смеетесь, когда, например, маржа у казино, если вы играете, например, европейскую рулетку, она может быть меньше, чем 3% в пользу казино, и казино на этом зарабатывает миллионы. И, грубо говоря, вы пришли в казино, и каждый раз, когда вы выигрываете подглядывали на порно картинку, то вы могли бы улучшить свои шансы и обыграть казино в долгосрочной игре не каждый раз, да? но если вы сыграете то раз, то вы его обыграете. Но пока что казино не шманает людей на порно, поэтому можете этим пользоваться, этим лайфхаком. Как несложно догадаться, исследование с порно-путешествующим во времени оно столкнуло с кризисом воспроизводимость. В частности, вот статья сверху — это описание трех экспериментов, когда пытались воспроизвести и не воспроизвелось. Из-за этой, этой статьи забавный контекст. Сначала авторы подали свой отрицательный результат в тот же самый журнал, где опубликовался БЭМ, на что им сказали «у вас нет новизны» и не опубликовали. А потом они подали в другой журнал, в том журнале им написали отрицательный результат, рецензию, оказалось, что ее написал сам Бэм. Подали в третий журнал, третий журнал опубликовал. Вторая статья — это самая большая попытка воспроизвести эффект предвидения будущего, и в этом случае тоже получился отрицательный результат, но ну, а сам для таких работ было больше. Так вот, авторы третьей статьи, которая здесь указана, они говорят следующее. Ну вот, собственно, почему я рассказываю про какой-то порно путешествующий во времени? Потому что на самом деле… Те методы, которые использовал Дэрил они, в принципе, достаточно типичны для этой области научных исследований, представителем которой он является. Грубо говоря, те же самые ошибки, которые он мог допускать в процессе своей работы, могут допускать люди, занимающиеся просто социальной психологией. И это может быть одним из ключом к разгадке того, почему собственно кризис воспроизводимости-то и происходит в этих науках. И, собственно, вот на это и обращает внимание вот автор этой третьей статьи. Но что могло пойти не так? Одна из вещей, которая могла пойти не так, я хотел бы ее проиллюстрировать некоторым Некоторой метафорой. Вот представьте себе, что вы видите мишень, и есть пули, и пули очень хорошо ложатся на эту мишень, и вы думаете, опа, здесь живет меткий стрелок но потом выясняет, что правда несколько иная, то пули-то были, но мишень потом нарисовали, и поэтому наше представление о меткости этого стрелка, мягко говоря, скажу, ну, на самом деле он не очень-то и меткий. Просто мишени хорошо рисуют. И вот эта история про так называемую ошибку техасского стрелка. И вот в этой метафоре можно представить себе, что ваши данные — это как пули, а ваша гипотеза — это мишень. Если вы честный ученый, вы сначала подумали из каких-то теоретических соображений, вот что вообще правдоподобно, предложили гипотезу, потом придумали, как ее проверить, и ваша проверка может подтвердить или опровергнуть вернуть вашу э, гипотезу но вы можете сделать по-другому можете взять какие-то данные big data и начать там искать любые закономерности какие захотите а потом подобрать такую гипотезу которая как бы вот с p меньше чем 005 э, подтверждается этими данными, но тогда вы рискуете с большей вероятностью получить ложный положительный результат, потому что есть очень много разных способов нарисовать эту мишень, и какой-то способ, может быть, будет немножко лучше лежать на этих пулях, чем, чем случайно. Ну и, собственно, в пользу того, что БМ является таким вот, в каком-то смысле, техасским стрелком, свидетельствует сам БЭМ. Я зачитаю свидетельские показания, это из учебника по научной методологии в социальной психологии для своих аспирантов, который написал БЭМ, Рассмотрите данные со всех углов, анализируйте представителей разных полов отдельно, вводите составные индексы. Если что-то связывает в пользу новых гипотез, попробуйте найти им дополнительные подтверждения где-то еще. Если видите следы интересных закономерностей, попробуйте реорганизовать данные так, чтобы подчеркнуть их. Если есть добровольцы, которые вам не нравятся, испытания, наблюдатели или интервьюеры, которые дают аномальные результаты, выкиньте их временно. Попробуйте найти хоть что-то интересное. Ну, можно догадаться, что следствием такого возможны ложноположительные результаты. Выходом из этой ситуации является то, что называется разделение исследований на разведывательные и на истинные воспроизведения. В чем разница? Ну вот вы можете действительно поискать какие-то гипотезы, которые хорошо вписываются в данные, но нужно держать в виду то, что вы искали гипотезу в данных. Давайте после этого честно возьмем и перепроверим, обладает ли эта гипотеза предсказательной силой, можете ли вы подтвердить ее на новых данных. И если вы держать в уме, что это вообще-то вот второй тип перепроверки, он более надежен, что он позволяет, собственно, исключить все вот эти степени свободы вашего выбора, ваших гипотез, то это может существенно облегчить и уменьшить кризис воспроизводимости. Ну, если ученые будут просто аккуратнее перепроверять то, что они там где-то накопали. В принципе... Вот То, что, копаясь в данных, можно доказать более-менее все, что угодно, этому посвящено вот это исследование, где авторы специально пытались взять некоторые данные и найти там какую-нибудь заведомо абсурдную закономерность, которую можно было бы, тем не менее, опубликовать в журнале по социальной психологии. И здесь вот я черненьким замазывал то, что авторы сами замазывают в одном месте, чтобы продемонстрировать, как мог бы отличаться истинный, истинное краткое содержание этой работы и э, то, что был бы представлено журнал и что могло бы быть опубликовано. Вот сейчас вы видите то, что могло бы быть опубликовано. Вот взяли 20 человек. Эти люди были разбиты на две группы. Одни слушали песенку группы «Битлз», другие слушали Калимбу. Это музыка из Windows 8, если не ошибаюсь. И дальше этих людей спросили их дату рождения, возраст отца, потом по возрасту отца, этот возраст отца включили как параметр в некоторую статистическую модель, чтобы нормировать выборку. А после этого оказалось, что те люди, которые слушали песенку, когда мне станет 64 группы «Битлз», по сравнению с контрольной группой, омолодились по паспорту э, на несколько лет, и это P меньше чем 0,05. Как такое получилось? Ну, а такое получилось, потому что авторы, а, на самом деле, делали более сложную вещь. Они смотрели много чего и искали, где бы какую-нибудь закономерность найти. Во-первых, они не сразу взяли 20 человек, они взяли сначала 10 человек, посмотрели, получается поменьше 0,5. Нет, не получается. Они были готовы взять выборку в 34 человека, но на 20 человек они остановились, потому что на 20 получился нужный эффект. Дальше они смотреть не стали. Если вы правильно остановитесь в подбое размера выборки, вы можете добиться ложноположительного результата. Дальше песен было не две, а три. С третьей ничего не получилось, поэтому про нее не написали. Дальше, кроме возраста отца, они смотрели возраст матери, еще кучу разных параметров, включали в эту модель свою. Только с возрастом отца получилось, поэтому про остальные они решили промолчать. Ну и дальше, на самом деле, если эту модель вообще выкинуть нафиг, то никакого поменьше, опять вообще не получается. Просто потому, что, естественно, возраст биологический человека никак не коррелирует с тем, какую песню он слушал в в некотором эксперименте. Это достаточно странно было бы. Вот. И, то есть они подводят следующую мысль, что если вы будете копаться в данных, вы с высокой вероятностью там что-нибудь найдете, что будет заведомо абсурдной ерундой. А, ну и, собственно, вот эта вот погоня за P меньше, чем 0.05, которая в общем-то в каком смысле экономически понятна, потому что если у вас оно получилось, это заветное число, вот видите, мечта. Ученые видят в зеркале, в котором Гарри Поттер видел своих родителей, они видят это заветное P меньше, чем 0.05. Эта штука позволяет вам опубликовать статью, получить потом какое-то финансирование, продолжить свои научные исследования, и это... Приводит к тому, что люди таки пытаются получить это p 0,5, но и получают, применяя определенные методики. А, о том, э, есть еще один фактор, который здесь стоит учитывать, что вообще есть неправильная интерпретация этого p value, потому что, грубо говоря, если p меньше, чем 0.05, это вовсе не значит, что с 95% вероятности верна ваша гипотеза. Совершенно этого не значит. Я не буду подробно это пояснять, но я всем рекомендую почитать вот эту статью Дэвида Глкехона, где он, собственно, поясняет, как люди неправильно интерпретируют термин p-value. Ну, вот с историей вот с этими множественными степенями свободы, которые позволяют людям подгонять гипотезу под данные, с этой историей есть решения. Решения такие применяются, как ни странно, в парапсихологии в современной, и в медицине, и больше более-менее нигде. Это история про пререгистрацию исследований. Вы сначала говорите, что вы будете изучать, как вы будете изучать, как вы будете оценивать, работает ли некоторые лекарства или нет. А после этого вы это публикуете, ваш протокол исследования, А после этого вы смотрите, ну, вы публикуете собственно проводите исследования и публикуете результаты. Если вы решите, что получилось не то, что вы хотели то будет справка о том, что вы записали, что будете провести исследование, а о результатах не доложили. И поэтому э, скрытые отрицательные результаты будет легче обнаружить, и детектировать. А во-вторых, э, вы не сможете сказать, окей, ну у нас не получилось лекарство от гриппа, но зато наше лекарство оно помогает э, от импотенции. Э, на основании того же самого клинического исследования нужно будет Придумывают новые исследования, чтобы подтвердить, таки может быть, действительно это помогает от импотенции, но, может быть, это был случайный выброс в этом исследовании. Еще одна ошибка систематическая, которую пишет и Анаидис, и которая была очень хорошо проиллюстрирована ученым Крейгом Беннетом на примере вот этого лосося. История про так называемые множественные сравнения, множественные гипотезы. Идея следующая. Что делал Крейг Беннет? Он взял рыбу, засунул ее в томограф, показывал ей фоточки людей в разных социальных контекстах. Оказалось, что есть область мозга у этого лосося, которая как бы, дифференциально реагирует на разные фотографии, которые показывают. Вот здесь красненьким эта область мозга показана. Но самый прикол был в том, что рыба была дохлая. И и этим самым иллюстрируется проблема исследования с таким томографом. Дело в том, что у томографа есть некоторая погрешность измерений, есть шум, и вы можете... Этот шум может по случайным причинам. Где-то из где шума стало чуть больше сигнала, где-то из-за шума стало чуть меньше сигнала. Вы можете получить статистически значимый по некоторому... Критерий типа P меньше, чем 0,05, а, некоторый сигнал между контрольной и экспериментальной группой, но он может получиться по случайным причинам, по той, по той причине, что таких вот вокселей, где измеряется эта активность мозга, их очень много. И нужно не просто посчитать вероятность того, что в данном вокселе возникла такая разница из-за шума, но и вероятность того, что будет хотя бы один такой воксель из множества разных вокселей в этом МРТ, где получится вот такой вот шум, нужно сделать поправку на большое количество вот этих вокселей. Вот эта история с множественными сравнениями она стара как мир. Например, еще очень давно был такой исследователь астрологии Мишель Гаклен, который открыл эффект Марса. Его суть сводилась к тому, что именитые спортсмены чаще имели Марс при рождении в секторах не Номер 1 и 4, чем обычные люди. И этот результат был крайне статистически значим. Видите, даже не P меньше, чем 0,05, а P меньше, чем 0,0,0,0. И... Это означает, что грубо говоря, вероятность того, что если возьмете случайную выборку людей, что Марс будет у них так сильно перепредставлен в секторах номер 1 и 4, очень мала. Но прикол заключается в том, что вообще-то секторов на небе 12, а планет 10, которые рассматривают астрологи, у них Солнце и Луна это тоже планет. Так вот, и если вы посчитаете нету вероятность, а вероятность того, что для некоторой выборки, такой же, как у Гартлена, найдется хотя бы одна такая планета, хотя бы в двух таких секторах что там будет такая же перепредставленность, вот эта вероятность, она уже сильно больше, ровно из-за того, что планеты секторов много, и она равна вот такой. То есть то, что получил Лен, это абсолютно закономерно и просто следует из нулевой гипотезы, что все абсолютно случайно. Если все случайно, то такое неизбежно должно получиться с достаточно ну, большой вероятностью. И вот про это я писал в журнал «Скептик» Майклу Шермеру. Вот. Это до сих пор присутствует в научных исследованиях, например, посвященных теме ГМО. Мы с коллегой написали статью в журнале Critical Reason Biotechnology с обзором исследований противников ГМО. Не, противников, не все не противники ГМО, они люди, которые заявляли, что генно-модифицированный продукт как-то влияет на жизнедеятельность организма. Но вот одно из исследований, вот самое типичное, иллюстрирующее вот эту ошибку, заключалось в следующем. Взяли 10 крыс, которых кормили ГМО, 10 крыс, которых не кормили ГМО, и посмотрели на степень на некоторую меру работы, больше 10 тысяч генов. И оказалось, что действительно для некоторых генов есть разница. А, понятно, что… ну и там P меньше, чем 0,05, естественно, а, как же иначе. Но понятно, что если у вас есть 10 тысяч генов, и у вас есть шум, то у вас неизбежно получится так, что какие-то гены просто из-за шума а, имеют различие в своей активности между контрольной экспериментальной группой просто в силу того, что… Ну, чем больше генов вы смотрите, тем больше вероятно, что хотя бы один из этих генов даст какой-то какой выброс по случайным причинам, выброс в плане вот шума этой активности. Есть другого типа ошибки, это уже не про Ионайдоса. Однажды мне на рецензию пришла статья про геном снежного человека. Вы видите здесь человек-медведа-свин, наполовину человек, наполовину медведь, наполовину свинья, как вы знаете. Так вот, авторы представили некоторую последовательность ДНК, я на нее посмотрел, я биоинформатик, моя профессия анализировать биологические последовательности, генетические последовательности. Я говорю, смотрите, у вас тут явно кто-то взял человеческий палец, засунул в медвежью кучу, и вот то, что получилось, это вы прочитали, а потом некорректно собрали вместе, потому что здесь есть гены явно человеческие, гены явно какого-то хищника. На что ну, журнал сказал, окей, мы статью эту не берем а авторы взяли и купили свой собственный научный журнал и публиковали там эту статью с положительной рецензией какого-то онколога. Так вот, таких вот историй, где люди находят следы снежного человека, его ДНК в самых разных загрязнениях, их довольно много. В журнале Proceedings of Royal Society был обзор таких находок и оказалось, что более-менее всегда, когда люди говорят, что мы нашли ДНК снежного человека, это на самом деле ДНК какого-нибудь енота или чего-то в этом роде. Так вот, эта история как бы из области такой криптозоологии, но то же самое случается в научных журналах, например, в 1997 году в журнале Nature вышла статья про вот такой вот замечательный организм Ксена где было сказано, что на основе анализа ДНК мы пришли к выводу, что это моллюск, а потом оказалось 6 лет спустя, что это моллюск, что это не моллюск, который ест моллюсков. И поэтому, в него, когда вы его ДНК берете, вы можете загрязнить эту ДНК, ДНК и моллюсков и получить ложный результат, Но это тоже было в Nature опубликовано. Uh, Nature прославилась еще одной историей, скандальной, с э, иммунологом, как раз, с Жаком Бенвинистом, про я уже говорил. А Бенвинист утверждал, что если возьмете антитела, разведете их очень-очень-очень много раз, так что от них ничего не останется, то есть получите такую гомеопатическую водичку, то эта гомеопатическая водичка будет оказывать иное воздействие на на клетки базофилы человека по сравнению с обычной водичкой. И у него там тоже получалось, что все это статически достоверно, все работает. И это было опубликовано в журнале Nature, но с оговоркой от редакции, что вообще-то это явно какая-то лажа противоречивая закону физики и химии, давайте мы это перепроверим. И в лабораторию к приехал Джеймс Рэнди, Джон Медекс, это редактор журнала Nature и еще один ученый, которые увидели, что Бенвенист проводит эксперимент, но при этом знает, где у него обычная водичка, где волшебная. И они предположили, что, может быть, это вот в этом где-то скрывается подстава, и они зашифровали пробирки, шифры спрятали в конверт, конверт приклеили к потолку в лаборатории, провели еще один эксперимент, на этот раз слепой, то есть никто не знал, где какая водичка, и оказалось, что в этих условиях исследования не воспроизводится, и опровержение было опубликовано в журнале Nature. Так вот, прикол заключается в том, что с тех пор было проведено куча исследований точно такого же рода, были как слепые, так и неслепые эксперименты, в слепых экспериментах стабильно это не воспроизводится, а в неслепых слепых, когда как. И... Вот ровно такие неслепые эксперименты продолжают проводить товарищи из всей той же конторы Материя-медика, которая принадлежит Олега Эпштейну, который это тоже упоминал, член-корреспондент РАН. И они занимаются тем, что они разрабатывают так называемую скрытую гомеопатию. Значит, что это такое? На Препарате на вы найдете следующее. Написано, содержит 0,003 грамма действующего вещества, а дальше звездочка в разведении 10-16 минус нанограмм на грамм. Маленьким шрифтом внизу, чтобы вы ни в коем случае не заметили. То есть на самом деле это просто пустышка. Так вот, они то же самое проворачивают и с рецензентами научных журналов. Они пишут статьи про гомеопатию, но нигде не пишет слово гомеопатия. И, видимо, это мозолит глаз. Реценз... Не мозолит, наоборот, не привлекает внимание рецензентов Статьи достаточно сложные, технически написанные и никто не пытается даже докопаться до того, что с ними-то не так. А с ними много чего не так, я мог бы подробно рассказать про это, но сначала хочу закончить эту мысль, сказав, что из этого следует все эти журналы, которые вы видите вот на этом слайде, это журналы с нормальными импакт-факторами, такими средненькими, которые публиковали статьи про вот эту скрытую гомеопатию, где полная ерунда написана. Так вот, это говорит о том, что мы видим только вершину некоторого айсберга, потому что помимо тех работ, которые очевидная ерунда, есть еще куча работ, которые не очевидна ерунда, которые просто никто не перепроверял, нет ли там каких-нибудь ошибок, нарушений рандомизации, ослепления статистического анализа и так далее. Но вот одну из этих работ, Эпштейна мы с коллегой внимательно разобрали, нашли там ошибки научной методологии, опубликовали ответ на эту статью в том же самом журнале, где она была опубликована, в журнале Medical Virology, и мне очень понравился ответ нашего ну, рецензента, который отвечал нам, рецензировал нашу критику, потому что, судя по его ответу, это был тот же самый рецензент, который пропустил исходную статью, и его комментарий был типа «Упс!». Вот примерно в таком духе. Но Нашу статью опубликовали, ту статью не отозвали, она по-прежнему есть, на нее по-прежнему ссылаются. Смотрите, какие мы замечательные, у нас есть статьи в научных журналах, и гомеопатия работает. А, третий третий а, всадник научного апокалипсиса, я его назвал «Свободия», и здесь сейчас будет такой экспромт-эксперимент, я его очень плохо репетировал, но попробуем его провести. Перед вами некоторый текст, написанный великим философом. А, поднимите, пожалуйста, и прочитайте его сначала. Поднимите, пожалуйста, руку, ну, пока вы дочитываете, поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, что этот текст является разумным. Подождите. Есть ли кто-нибудь, кто считает, что этот текст разумный? Есть. Так, хорошо, еще есть? Разумный. Ну, по, по вашим собственным критериям, вот вы считаете, что этот текст разумный. Я, это, что он несет какой-то смысл, что он превращает ваше знания о мире? Есть такие люди. Бесконтекстный, хорошо. Так стало лучше? О, да? Окей. Да? <свят> <свят> okay. а, я вижу, что никто не смог разобраться. Ну, какой из этих текстов лучше? Кто не скажет мне? <свят> <свят> просто бред, хорошо. Я очень рад, что в этом обществе это и то, это другой вариант, это просто бред. Но это было просто некоторое эксперимент, потому что я тоже не очень понял. Я думаю, что медицина объясняет, какая версия из этих двух текстов есть. Это слепой эксперимент, я не знаю, какая правильная. Вот есть два варианта, в одном. Есть противоречия, в другом есть единство. Мне кажется, что разницы это не дает. Но, может быть, я ошибаюсь, может быть, кто-нибудь трансляция меня поправит. Один из этих текстов действительно принадлежит Гегелю, другой — нет. Я не буду раскрывать, какой, и потом может погадать. Так вот, была замечательная статья, которая называлась «On the reception and detection of pseudo-proushound bullshit» о восприятии и обнаружении псевдоглубокомысленной псевдо фигни. Примеры псевдоглубокомысленной фигни, которые ну, вот сами авторы приводят, Типа целостность приглушает бесконечные феномены, скрытый смысл трансформирует в непревзойденную абстрактную красоту. Авторы делали следующее: они вдохновились работами западного популяризатора эзотерики Дипака Чопры и делали, генерировали рандомные, бессмысленные высказывания. И эти бессмысленные высказывания, они показывали людям и просили сказать, вот вы видите в этом глубокий смысл. И оказалось первое, что многие люди видят глубокий смысл в бессмысленных высказываниях, а во-вторых, что есть некоторые особенности этих людей, в частности, что эти люди более падкие, доверяют всяким псевдонавучным шарлатанам, они более суеверны, чаще доверяют своей собственной интуиции, то есть используют ее как некоторую меру того, что что-то является достоверным. И это такой предупреждающий некоторый сигнал, что ну, в общем, вам могут заморочить каким-то наукообразием, каким-то сложным же организмом, и это действительно пользуются всякие псевдоученые. Вот, например, это цитата председателя Национального совета по гомеопатии Алексея Карпеева. «Гомеопатический препарат — это есть совокупность квантовых полей, образующихся при реализации технологии потенцирования, которые биорезонансно взаимодействуют с подобными квантовыми полями организма, то есть подобные взаимодействуют с подобным». Или вот, например, Петр Горяев. «Наши мысли благодаря вездесущей энергии токсионного поля создают резонанс в высшем духовном мире, соответственно организует события нашей жизни события физического мира то есть это вот во-первых он сам как бы в это верит а во-вторых другие люди тоже на это ведутся и он достаточно как бы был популярен в свое время этот дядька вот Развод людей на то, чтобы они приняли засмысленность, засмысленное что-то бессмысленное, это такая уже давняя традиция. Михаил Гельфан под псевдонимом Жуков Михаил Сергеевич опубликовал известную статью, написанную генератором случайных текстов на английском, переведенную автоматическим переводчиком на русский в журнале, который входил в список ВАК. Как видите, вот здесь есть замечательный график из статьи, здесь частота измерена в Цельсиях, а время поиска в цилиндрах. И смешно не только то, что эту статью опубликовал этот журнал, но и то, что на нее была получена осмысленная рецензия. Есть где-то опубликовано, можете почитать. То есть автор, там он отсылается к тексту, и говорит, что вот тут русский язык бы поправить. Но никаких содержательных замечаний в него не было. Ценная работа, вносящая вклад в некоторую область. Более старый и классический пример такого развода это история про Ауэна Сакала, физика, которая опубликовала статью в журнале Social Text, это социальный журнал, где ну, статья называлась Нарушение границ трансформационной герменевтики квантовой гравитации. И там были прекрасные идеи, типа того, что идея морфогенетического поля парапсихолога Рупперато Шоу Дрейка он ее объявил эволюционной теорией квантовой гравитации. Он бросил вызов в догме, что существует внешний мир, свойства которого не зависит от отдельных людей и человечества в целом. А люди могут узнавать о законах этого мира с помощью объективных процедур, так называемого научного метода. Физическая реальность на фундаментальном уровне является социальным и лингвистическим конструктом. Психоналитическая теория Жака Лакана подтверждается недавними исследованиями по квантовой теории поля а квантовая физика согласуется на глубоком уровне с низкой философией познания. Обратите внимание, что это он сам как бы физик, и любой физик вам подтвердит, что все это является, конечно, полнейшим бредом. Но это было опубликовано, и был большой скандал, авторам дали Шнобелевскую премию, не авторам, а редакторам журнала. А это более свежая история, это менее известный социальный журнал, концептуальный как социальный конструкт. Авторы честно признаются, что они правили статью до тех пор, пока они сами не могли понять, что, о чем она. <свят> И тоже была опубликована, как в мой день рождения. Да. <свят> вот. а. И, собственно, мораль этой истории заключается в том, что можно навешать людям лапшу на уши, неся какой-то наукообразный бред. А четвертый садник – это постправда. Он здесь, кстати, уже упоминался. Я не знаю, я пропустил, к сожалению, часть выступления Кати. речь шла про backfire effect. Так вот, backfire effect это была история про то, что люди, если они очень сильно привержены некоторой позиции, и они слышат какие-то аргументы против этой позиции, то они еще больше убеждаются в этой свои исходной позиции, вместо того, чтобы прислушаться к этому. Про это было вот эти вот две статьи двух авторов. И это вот такой. Из этого как бы следовало бы, что бесполезно людей переубеждать разумом и фактами. Но, к счастью, тут на гору четвертому всаднику апокалипсиса наступил второй всадник апокалипсиса. И оказалось, что в те исследования они столкнулись с кризисом воспроизводимости. Это не значит, что точно такого эффекта нет. Но, вот например, вот эта вот проверка верхняя, они взяли 8 тысяч человек и проверили, есть ли эффект Backfire на 36 разных мифов. То есть пытались смотреть, будут ли люди еще больше убеждаться в некоторой позиции, если им приводить рациональные доводы против этой позиции. И у них не получилось воспроизвести этот backfire-эффект. И это немножко обнадеживает, и здесь возникает возможность сказать, что, может быть, не все потеряно, может быть, можно что-то сделать. Что можно сделать, если можно что-то сделать, если апокалипсис еще не наступил? Философ Карл Поппер, он замечательный не только идеи про фальсифицируемость, которые, наверное, все знают. Научная гипотеза должна быть принципиально опровержима. Он еще написал такую статью, которая называется "Эволюционная эпистемология". Идея заключается в том, что ну, научные идеи не как бы эволюционируют. Люди придумывают разные гипотезы, эти гипотезы подвергаются проверкам. Те гипотезы, которые не выдерживают проверку, они отмирают, а выживают как бы на сильнейшие гипотезы, которые выдерживают больше и больше и больше проверок. И в этом смысле мы никогда не имеем там, полного абсолютного научного знания, но мы, по крайней мере, можем сказать, что мы движемся в правильном направлении, если мы при этом честны и соблюдаем а, научный метод. Так вот… Э я бы хотел эту тезис развить и сказать, что мы развиваем не только наши знания о мире, уточняем их, но и мы уточняем сам научный метод. И Я вот рассказывал здесь про всякие разные ошибки, которые были допущены людьми из самых разных областей, из самых разных э, областей знания, но эти же ошибки иногда не учитываются в других областях знаний, во-первых. То есть нам есть чему поучиться, если мы будем эти ошибки учитывать, то мы будем совершенствовать э, научный метод. И я поведу одну историю, как совершенствовался научный метод в медицине, вот этот человек, его зовут Оливер Холмс, он еще в, году, в 1842 году читал лекцию, которая называлась «Гомеопатия и родственные заблуждения». В Википедии можете найти полную эту лекцию, она очень забавная, особенно учитывая, какой это год. И он говорил следующее, вот сторонники гомеопатии, они очень любят аргумент «а мне помогло». Вот это аргумент, если мы признаем такой аргумент валидным, то тогда, извольте сказать, а чем, собственно, гомеопатия хуже всего вот этого перечисленного, во что тоже люди верили, потому что им это как бы якобы помогло. Они думали, что им это помогло. перкинизм – это лечение арифматита волшебными палочками. Монархи накладывали руки, чтобы лечить от золотухи, они еще вешали на шею монетку специальную, которая тоже помогала. Оружейная мазь — это мазь из жира дикого кабана и пепла земляных червей, которую наносят не на рану, а на оружие, которое рану нанесло. Точно так же симпатическая пудра – это такая штука, которая мажет тоже оружие, которое нанесло рану. Вода со смолой как панацея от всех болезней. Вот в какие-то периоды времени люди в это верили и думали, что это им помогает. К моменту, когда Холмс читал свою лекцию, в это уже никто всерьез бы не верил. И он поэтому приводил это как пример. Ну, а в это вы тоже будете признавать за, за доказательства? Очевидно, что нужны более хорошие доказательства в медицине, чем то, что было. Потому что то явно какая-то лажа. И появился рандомизированный двойной слепой эксперимент. Его впервые как раз применили для исследования гомеопатии. В этом заслуга гомеопатии в плане развития научного метода. Фридрих Вильям Ван Холлен, это врач из Нюрнберга, Он Сказал, ну давайте проверим гомеопатию честно, возьмем людей, он взял людей в таверне, разделил их на две группы. Одним дал гомеопатию, другим дал пустышку неотличимую, и люди записывали изменения своего самочувствия, своих симптомов, ну и оказалось, что никакой разницы нет. И с тех пор доказательная медицина стабильно демонстрирует, что у гомеопатии никакой эффективности нет. Но дальше, если мы это применили, мы нашли этот, как бы этот баг, да, столкнувшись с гомеопатией. Но гомеопатия, очевидно, не должна работать. Но э, вот если верить прежнему, типу научной как бы, аргументации а мне помогло, то она как бы работает. Но это же значит, что-то не так в нашем методе. Метод нужно совершенствовать. Усовершенствованный метод применили к разным а, другим препаратам, и оказалось, что много чего им не подтверждается, а много чего не проверено просто этим методом. И вот есть замечательный расстрельный список препаратов, который написал врач Никита Жуков. Он составил на основании статей в научных журналах и Список очень большой, вы можете с ним ознакомиться. Это не значит, что все эти препараты заведомо не работают, но это значит, что нет оснований полагать, что они работают по современным критериям доказательной медицины. И дальше оказалось, что это можно применять в других областях, например, вот хирургии. как ее проверить, работает она или нет. Тоже можно сделать плацебо-контроль, который заключается в том, что проводит имитацию операции. То есть делают там надрез, но не проводят саму операцию. Оказалось, что для операции, которая была настолько популярна, что у нее тратили 4 миллиарда долларов в год только в США, 700 тысяч бесполезных операций делали в год. Вот они, Эти операции, это одна из форм хирургического лечения остеоартрита коленного сустава. Она неэффективнее, чем плацебо И это, соответственно, позволило сэкономить кучу денег, осознание этого факта. И... Последний пример, иллюстрирующий важность того, как проводятся, допустим, исследования в медицине, история такая. Взяли астматиков и, разбили, и подвергали их четырем типам воздействия в случайном порядке. У каждого как был свой паттерн этих воздействий. Кому-то Эти четыре воздействия были следующие. Первое – это реальный ингалятор от астмы с лекарством. Второе – это плацебо-ингалятор. Третье – это плацебо-акупунктура. Это не настоящая акупунктура. Не в те места, иголки втыкали, что-то в этом роде. И четвертое – это отсутствие воздействия. И померили объективные показатели, насколько изменилась там, способность легких пропускать воздух, и оказалось, что по объективным показателям лекарство работает, все остальное не работает, не влияет никак на улучшение самого пациента. Но если мы опросим, чтобы пациент сам думает, что ему помогло, то все работает по сравнению с невмешательством. Это еще как экспериментальное доказательство того, что нельзя ну, как бы на основании личностного опыта, верой во что-то, да, доказывать, что что-то помогло, что-то работает, что-то помогает. К сожалению, несмотря на то, что вот это, самом деле, штука достаточно известная, до сих пор во многих областях это эту, эту не используют, сравнивает не с активным контролем, а с пассивным, то есть не вмешательством. Вот, например, тема такая как медитация, есть куча исследований, там, там медитация, что-то помогает, только 3% исследований клинических медитаций это сравнение с активным контролем, то есть, где те, кто не медитирует, тоже что-то делают, и поэтому могут думать, что им это тоже может помогать. И там, где делают активный контроль, подтверждение того, что медитация вообще чего-то помогает, нет. Они есть там, где есть сравнение с невмешательством, может быть, сравнение с невмешательством, успокоение или еще что-то, это помогает. Это не значит, что медитация в принципе не работает, а значит, что по-прежнему в некоторой области научных исследований используют несовременный научный метод. И, собственно, здесь я и хотел бы подвернуть некоторый такой итог моего выступления, что действительно... В процессе исследований самых разных там, сфер человеческого знания и самых разных вопросов о мире мы сталкивались с большим количеством ошибок. Ошибок самого метода познания. Где-то не учитывалась рандомизация, где-то не учитывался слепой эксперимент, где-то люди чрезмерно доверяли интуиции, где-то люди полагались вместо фактов на личностный опыт веры и божественное откровение. Все это типа, устаревший научный метод. А есть... Возможность учиться на этих ошибках и за счет этого совершенствовать этот метод, переносить эти ошибки, знания об этих ошибках в другие области знаний. И так мы сможем сделать науку снова великой. Спасибо за внимание. <связать> ну что, Александр, готов отвечать на вопросы? А, после... Выступление после всех вопросов Александр, как я понимаю, выручит аж две книги. То есть первую книгу свою, сумму биотехнологий», а вторая книга от фонда Эволюции достающее звено Станислава Дробышевского, первый том. Дробышевский очень крут. Так, Алексей, я давай вот туда, на самый деле, идти, вон там далеко человек сидит. Александр, добрый день. Большое спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. В связи с тем, что огромное количество научных публикаций недостоверны, потому что они невоспроизводимы, и реальный объем научного знания ниже, чем мы думаем, как можно вот сейчас, в 2017 году, вообще основываться, основывать свое суждение на научном знании? Если мы не можем проверить все лично, не можем все прочитать и проверить каждое исследование, и можем только либо доверять другим людям, либо ждать, когда какое-то новое исследование будет опровергнуто или подтверждено метанализом. Полной уверенности в чем то достигнуть очень сложно, поэтому я вообще предлагаю мыслить как бы вероятностно. Любое утверждение оно с некоторой вероятностью правдиво, с некоторой вероятностью таковым не является. Дальше можно приводить доводы в пользу этого утверждения. Можно сказать, хорошо, вот есть исследование в пользу этого утверждения, оно его как бы подкрепляет, значит, наша уверенность выросла. Есть исследования, опровергающие, но наша уверенность сильно упала. Эта гипотеза правдоподобна и хорошо согласуется с законами физики. Это ему в плюс, а эта гипотеза противоречит законам физики – это жирный минус. Вот это в каком-то смысле, ну, можно бы назвать таким боецовским подходом к, вообще к определению того, что такое научный факт, а что такое ненаучный факт. Есть замечательное выступление на, на YouTube, лекция, ну, не лекция, а видеоролик у... Самого, пожалуй, одного из моих самых любимых э, популяризаторов западных э, науки, у Веритасиму Дерека Мюллера, который называется «The Basin Trap», «Бейзовская ловушка», где он рассказывает про то, э, что ну, вот, наука — это и есть такой процесс постоянного уточнения наших знаний э, с, с учетом самых разных факторов которые влияют на принятие нами решения. И что самое главное, это не впасть вот в эту самую бейзовскую ловушку, это то состояние, когда вы говорите, что вот ничто на свете не изменит мою точку зрения. вот Я в это просто верую, и все, и мне факты вообще не важны. Как мир устроен, мне не важно. вот Если вот вы этого избегаете, если вы готовы, в принципе, менять свою точку зрения, то тогда со временем, по мере накопления новых фактов, ну, ваша точка зрения должна, по идее, измениться. А вот как-то так. Второй вопрос. Александр, вот молодому человеку в четвертый ряд. Здравствуйте, я бы с обывательской точки зрения хотел сказать: вот как простому человеку, грубо говоря, который просто, ну, допустим, увлекается наукой, смотрит там ролики на Ютубе, читает какие-то публикации в интернете, а отличать. Науку от лженауки, в том смысле, что он, может быть, у него нет ни времени, ни желания заниматься там изучением публикации и так далее. Вот я могу сказать: есть два метода, которые вот я лично сам для себя так выяснил: это метод зашквара, вот, типа, ну, самый хороший пример это вот с Савельевым, когда там смотришь его лекцию, он рассказывает что-то интересное, ты там увлекаешься, потом бабах бах и ты увидел то, что он сказал какую-то чушь откровенную. И ты просто берешь и его полностью отсекаешь. Вот все, вот больше ты его не смотришь. И второй метод это, скажем так, метод по рекомендации. Когда вот, допустим, есть какой-то человек, которого ты, ну, в целом, там, он говорит, там интересные вещи, с которыми ты в целом там согласен, и не видел там у него ничего плохого, и тех людей, которые он рекомендует, ты тоже начинаешь больше доверять, а, соответственно, те людям, которые он не рекомендует, ты им априори меньше доверяешь. Какие-то еще вот подобные методы, которые мог применить вот обычный человек, есть? Ну, вот у второго метода есть некоторые очевидный limitation, что здесь может сработать так называемый confirmation bias. То есть вы имеете некоторые взгляды, вы думаете, что они правильные, а вдруг они неправильные. А вы начинаете слушать тех, кто согласен с вами в ваших ошибочных взглядах, и после этого начинаете верить в другие вещи, которые тоже ошибочные, которые для этого человека исходят. Это не значит, что ну, такой метод, в принципе, нигде никогда вам не поможет, а это значит, что просто нужно эту, такую вероятность тоже учитывать. Я бы э, исходил из следующего что если человек что-то рассказывает а, и делает какое-то смелое утверждение, то он должен предоставить к этому утверждению пруфы, эквивалентные по этой смелости. То есть, грубо говоря, если человек говорит, у воды есть память, предположим, а, очевидно, что это открытие уровня Нобелевской премии. Вот это должно подкрепляться Нобелевской премией. Если человек говорит, а, у динозавров были перья, ну, по-видимому, были, но... Для этого это утверждение не столь фантастичное, как память у воды. Для этого нужно предъявить публикацию в научном журнале. В хорошем научном журнале, не в мурзилке, не в аргументах и фактах. Если уровень пруфов соответствует степени скажем так, неправдоподобности заявления, то это значит, что вы можете с большей уверенностью полагать, что это правда. Потому что типичная ситуация, что человек говорит там… Планета не перво существует. <смех> Где ваши доказательства? Ну, говорит, ну как же? По телевизору показывали. Но ну, ясно, что это не, не тот уровень доказательств соответствующий открытию новой планеты. Если правильно открыли новую планету. Вы бы ожидали, что там НАСА бы сделал пресс-конференцию, что это вставили бы в учебники, ну и так далее. То есть как сверка с реальностью? Насколько признание вот этого факта в научном сообществе соответствует его возмутительности. Не всегда это, наверное, тоже будет работать, но мне кажется, что вот как-то так. Следующий вопрос. Алексей, спускайся вниз. Вот девушка, дай. Вот ниже, ниже, ниже. Вот-вот. Раз, два, три, четвертый ряд. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Uh, у меня такой вопрос. Вот, uh, вы в течение лекции предоставляли фрагменты каких-то uh, не имеющих смысла слов, uh, текстов, и аудитория смеялась над ними, очевидно, что она предполагала, что они не имеют смысла, и не пыталась в них вкладывать этот смысл. Как вы считаете, какой процент из этих людей uh, вне этой аудитории мог бы вложить этот смысл и действительно верить в то, что было написано. А... Спасибо. Я понял. Ну, вообще, здесь аудитория сильно смещенная. По сравнению с обычной, обычной аудиторией, все-таки здесь все люди вот уже прослушали, по крайней мере, весь вчерашний день, и тут выступали всякие э, люди, э, популяризирующие скептицизм, э, там и Сергей Белков выступал, и э, другие люди, и мне кажется, что поэтому как бы, здесь аудитория нерепрезентативная, поэтому я не готов генерализовать на нее. Э, вот, те статистические данные которые были в той статье на которую я ссылался но если бы это была просто рандомная аудитория то можно бы сказать что большинство бы нашли бы там смысл и более того ну я знаю что когда вот ровно такой текст мы разбирали на, на курсе философии и науки и История философии в МГУ, то были люди, которые вот такой текст говорят, ой, офигенный текст, мне очень нравится эта философия. А что он написал, вы понимаете, что он написал? Ну, и дальше какая-то каша. Окей. Okay. Следующий вопрос. Александр, вот во второй ряд человеку. И, наверное, следующий вопрос будет последний. Uh, Все-таки вот, второй день, он с первым хорошо так пересекается, потому что под конец вчера сказали с трибуны, что Шнобелевская премия – это бред. Потом встал человек, сказал, да нет, нифига. Uh, и касаемо плацебо, то же самое вчера было, то есть выступал кандидат uh, медицинских наук. И привел пример использования плацебо в качестве замены, более утоляющих, когда уже не действуют самые сильные. То есть приходит какой-то человек говорит, ну не действует твое лекарство. Соответственно, берут порошочек, говорят: вот это вообще супер-мега классное, убеждают человека. Он понимает, говорит, боль ослабла. А в случае с, допустим, приведенным вами примером, соответственно, астматик. Клацебо говорит, что ему легче, но по факту, да. Он есть, думает, что ему легче, а по да. факту… А что значит «думает, что легче»? Он дышит, то есть он продолжает задыхаться, говорит «но мне легче, легче». Или как, что это означает? Ну Вот по-видимому, да. Вы знаете, вы смотрели фильм, сейчас я вспомню, как он называется, Гипопотам. «Гиппопотам» с Стивеном Фраем. Прекрасный фильм и uh, где как раз ровно это показано, там все думали, что есть мальчик обладающий, О, oh, я спойлер вам фильм, посмотрите, uh -huh. uh, все думали, что там есть мальчик обладающий, способны всех исцелять, и там раскрывается эта загадка, Если те, кто смотрели этот фильм, они, наверное, поняли мой референс. Uh, в общем, про плацебо, uh, мне пересказали спор про плацебо, я могу здесь прокомментировать, что вот был как рановский обзор, про то, помогает ли плацебо от чего бы то ни было. И было следующий сделан там вывод, что если речь идет про что-то такое субъективное, где человек сам является мерой оценки, то тогда якобы ну, можно что-то на намерить. Но если вы пытаетесь объективно какие-то показатели померить, э, помогло ли это избавиться от какой-то реальной патологии. Э, если плацебо реальная целительная сила, то таких подтверждений на данный момент не наблюдается. Вот, а, а первая часть вашего была про вашего вопроса была про, про Шнобелевскую премию. А Шнобельская премия, ну, вообще ее, вот, допустим, дали крейгу Беннетту, который специально троллил и сделал очень правильное дело. И в этом смысле получение Шнобельской премии не должно стигматизировать человека. И оно не, стигма, не является стигматизирующим. Допустим, я бы не отказался от Шнобельской премии за что-нибудь, я даже знаю, за что мне могли бы ее дать. А, вот а, но, но, тем не менее, вот в случае, с бенвинистом, Шнобелевскую премию дали явно за залажу. И вот в случае с social текстом редакторам тоже явно дали ну, залажу. Не должен редактор публиковать бессмысленный текст, а, ну, как бы, который они как бы читали. Это есть фейл. А, поэтому есть, в целом как бы, тут нет одного правильного ответа. Да? Обычно дают все-таки за, за, забавные, прикольные штуки, типа там. Мы открыли, как там э, э, правильно туалетной бумагой пользоваться. Я не знаю, там. Но бывает, что дают действительно, такие реальные фейлы. И последний вопрос задает оператор культурного центра Это здесь. Вот Александр, посмотри сюда в мою сторону. Здравствуйте, Александр. Я вот хотел спросить. По поводу вот научных публикаций. То есть вот у нас получается, что и в самые такие важные журналы могут попасть как раз статьи про память воды. Но вот меня волнует вопрос по поводу, могут ли как-то ученые... Отличить, куда надо приносить публикации, а куда их нельзя приносить, чтобы не показалась такая ситуация, как что ты оказываешься в одном журнале с каким-нибудь Клюсовым или что ты вот пишешь разоблачительную статью, и ее не пропускают только потому, что ее рецензирует человек, которого ты пытаешься разоблачить. То есть можно ли как-то вот ученые, которых, наверное, много молодых, которые пишут статьи, случайно попадают либо куда-то совсем не туда, либо не попадают вообще? Ну, смотрите... Во-первых, ну есть э, разные научные журналы. И вообще научные журналы, вот если говорить именно про проблему того, что человек, который вы критикуете, вы не хотите, чтобы он рецензентом стал, в принципе, многие журналы позволяют указать некоторый список людей, специально которым вы не хотите, чтобы отдали на рецензию. Такая система противодействия э, плохим рецензентам существует. Там, в данном случае, видимо, эти люди не догадались ее использовать, потому что ну, не ожидали такой подставы. Но, в принципе, это делать можно. Э -э, второй момент что, ну, значит, Лажа может оказаться более-менее в любом журнале. Это не значит, что все, кто публиковались в этом журнале, являются, э, там, да, грубо говоря, я уверен, что ты Клесова, может быть, найдется в каком-то приличном журнале статья, я не уверен, если честно, но он вроде, тоже, кстати, тоже пример человека, имеющего там ученые степени и все такое, э, который порой несет очень странные вещи. Или там, да, упоминали. Э, вот. Э, поэтому, э, значит, есть журналы, в которых не стоит публиковаться, если вы ученый, даже если они входят в список Вак, потому что там пойдет в минус в карму. Всякие вот есть журналы, которые называют условно там мурзилками. Ну, журналы, грубо говоря, которые вообще там, ну, не имеют там, никакого импакт-фактора, там, которые не переводятся даже, если есть русскоязычный журнал, даже не переводится, допустим, на английский язык, потому что вообще наука — это явление международное, и очень странно, когда, ну, грубо говоря, публикации, ну, если, если там делается какое-то существо, понятно, что бывают исследования размера тела там, жужелицы кавказской, понятно, что это может быть очень узкоспециализированная вещь, которой нет смысла на мировую науку, там, распространять эти знания может быть и есть смысл я не знаю я не специалист там, в энтомологии но если речь идет про какое то великое открытие и это великое открытие опубликовано в музее которое даже не переводится на английский язык то это явно такое типа фейл потому что ну как же так такое великое открытие не дотягивает до международного уровня это странно. Вот. Ну, вот это к тому же ответу на вопросы про, про, про то, что здесь делать. Ну а ученому нужно, соответственно, стараться делать работы хорошие, без тех ошибок, про которые рассказывал я, которые пишут и Анайдес, там, Калкихон, и другие, и пытаться публиковаться в более хороших журналах, делая более хорошие работы. Ну, за такой общий, общий ответ. В компенсации вам книжку Дробышевского. Так, ладно. Я как раз хотел спросить, кому же ты книжки отдаешь? А, книжку Дыбушевского за этот вопрос, а свою книжку вот за вопрос про то, как отличить. У, у вас у вас есть. Тогда вам. У вас. Хорошо. У кого. Держите, вы первые подняли руку.